Uh, boy looks like you guys have been checking out alternate lives and realizing you don't have it is good huh that's too bad you know me and Mory are having a blast we just discovered a show called ball Fondlers. i mean I don't want to rub it in or anything but you guys clearly backed the wrong conceptual horse всем привет с вами Ирин, и сегодня мы с вами разбираем back the wrong horse». чем с элементарным horse это лошадь обратите внимание на написание слово house также есть ammonia пишется немного по-другому house читается также значит клипы и также внешне похожее слово, которое часто читается как house, но оно на самом деле читается как hose обратите внимание на з на конце у house с на конце у house z на конце house значит шла. идем дальше back как существительное это спина и вообще все, что относится к задней части объекта, Например, спинка стол наречие, значит назад или обратно. Как прилагательно, значит задний. И, наконец, как глагол, back имеет около 10 значений, но основное это поддерживает. И значение, которое используется в нашей идиоме, это делать ставку на что-то. То есть идиома to back the wrong horse дословно будет переводиться как поставить не на ту лошадь. По смыслу, соответственно, будет переводиться, как «сделать неправильный группы. Чтобы сделать антоним этого выражения, просто меняем right на wrong и получаем to back the right cause, то есть «сделать правильный групп. сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы и идеи в комментариях под видео. Увидимся!